Ребятки, вы чего ругаетесь? Подружески. Подружески ругаетесь? Да. А, вы парочка? Нет. Ну, блин, я-то подумала. Что вы купили? Я пока еще ничего. А, вы только пришли? Да. Я только -то -то сложил. Давайте, покупайте, удачи вам. Спасибо. И... Тебя можно на самое начало, как, как обычно. <сؤال> <сؤال> О, человек, я хотела взять а наручники. Новый. Всегда что-то снимаешь? Я всегда что-то снимаю, я блогер. Мне же надо что-то делать. Сколько Четыре тысячи. 4 только же. Смотря на каком ролике. Ну, в целом, Один из последних роликов набрал миллион просмотров. Ну, я. Ты прям как с Versus что ли, пришел сюда? Да, я рэп читаю вообще. Давай что-нибудь прочти. Давай про организаторов. Что тебе понравилось, чуть что тебе не понравилось? А здесь не понравилось. Сними маску, а то тебя плохо слышно. И давай прочитай. Ну, мне леса тогда свои спалю. Давай я отсюда. тебя буду не показывать тогда. Да не, давай, показывай. Давай. Я хочу стать популярным. Хочу, а что, рассказать, что тут. Ты бля... как Джесус. Джесус. Тебя узнают. А, бля, клево. Так, что, организаторы еще, бля? Ну, короче. Без матов. Ладно, хорошо. Тебе не идет. Грустно. Я ж не читаю книжку, у меня слова безопасно маленькие. Нет. Короче, что, клево? Больше места, наконец-то. Давно пора. В прошлые, когда разы были, где, короче, дел кого из за Чайкина, там вообще места не было, было очень жарко. Сейчас все получше, по прохладнее наконец-то. И все. А так по товарам все так же, все клево. Люди вроде нормальные. Только смотрят на меня все время, но. Ну, Ничего страшного. Дело, с да. Был бы он еще Версус в городе. А вообще Версус это говно, не смотрите никак, никогда. Вот так вот. Это, это была антиреклама Версуса, если что аниме Да, аниме, аниме. Сколько ты микрофон покупала? Мне подарили. И что, сколько он стоит? Он же вот так цепляется, рублей, типа. Где-то рублей 300-400. Нихуя, да? А? Нет? О, не ну, блядь, нашел, что хочу купить. Что ты хочешь купить? Я Евангелион, конечно же. Ну иди, покупай. Он косарь стоит. А, где что, денег нет? Есть. Да ты есть. же говоришь, что нет денег. Нет, нет денег, не стоит КВ похоже из аниме? Давай подумаем. Эээ, сейчас. Очки. У меня длинные волосы. Сейчас, давай, очки длинные, волосы. Вспомни бы что-нибудь. Сейчас, что, что я давно аниме не смотрел. Сейчас. Я могу быть рыжий, я могу быть красный. Ну, если красный волос, у меня ассоциируется с Ряз Грэмори из не очень классного аниме. Если подумаю, ты его смотрела. А я не, я не фигня, мне не понравилось. Очень скучное аниме. Мне я первую серию выключу наполовине. Не, ну может интересно, но мне меня не зашло. Как токийский гуль, только токийский гуль хуже. Ну, там, ну, как. ну я чувствую, меня хетить будет, потому что токийский гуляй, а то обсираю. А тебе какой перс нравится? Че? А, вообще аниме какое основное? Наруто. Самое лучшее. Ты Топ. Ты с каким персонажем себя слышал? Себя с Какузу из Наруто. У меня с ним одинаковые взгляды на мир. А откуда ты про аниме узнал? Да, я по телеку его смотрел. Еще в детстве. Кто не смотрел на Руту по телеку? Yeah. Взгляни вокруг, оглянись yeah. а, а, назад. Да-да-да. Я это тоже смотрел. Вот так вот. А у бабы нож вот тут вот. Вот тут на поясе. Может забрать. Он... Я в три года познакомилась с Сейлор и там пошла. Не, я с вами смотрел, но мне что-то не понравилось. Я так по телеку смотрел, как и все остальное. Я уже забыла, что там было. Джиза. Я знаю, что-то Сила Луны, что-то там и все. Скажи так, так... всем. Всем? Вот так, всем? Аминь. Да, просто вот всем. В всем. А, все отлично. Все? Да мне просто нужно окончательное видео сделать еще. А, и ты на мне его закончишь? Он. Ну, вон, вон идет парень, стиль какой он. Вот. Да друга своего собери, то он Он Хика. Ничего страшного. Все равно. Ну да, тут, в принципе, все хики. Особенно те, кто лицо закрывает. Ага, и все встретились на ярмарке, все ципоопаты. Да. Я тут подруг искал, я их нашел, но что-то потерял опять. Грустно. И лучше ты, до свидания. До свидания. Ну ладно. Давай нормально. До свидания. Не, не, не, спрашивать спрашиваю. Я хотела, чтобы ты только одно слово сказал. Типа. Спасибо. Спасибо организаторам. Спасибо организаторам. Одно слово. Два слова. На ощущение как себе. Неприятная резина. Ты оскорбляешь руку. Погоди, какая это рука. Правая. Тогда я задержаю. Подожди. Дай, дай поздороваться с рукой. А, конечно. Не-не, да? не хочешь? Ну, погоди, можем, можем снять по-нормальному. Может, у него подлиться будет? Или нормально? Я просто инвалид. Не-не-не, видно, видно. Черт! Немножко киломайк. Киломайк Просто Еще раз! Еще раз! Ну, бальдавай. Я очень много... Сейчас... Самое интересное обе камеру снимаю. Да. А ты как давно снимаешься? С самого начала. Почему я тебя не видел? Ты как давно снимаешь? С самого начала Я с волонтерами еще пришла утром А, не, я не с волонтерами Когда? Три, три, три. три начала вот, Мы так, так это они там Ну палкой Много палок было Я, кстати, не уверен, что она снимала на Ну вот и отлично Мне же больше материала Будете у меня смотреть без проблем. Не, у тебя камера лучше, так что в любом случае у тебя выходит. Будет... проходите, Навальный. А, Навальный? Вот по этого спрашивайте. А что? Навального было? Давай. как то камер много, я стесняюсь. Че, пацаны? Навальный? 2018? Чо, Просто чо, пацаны Навальный, а? Пацаны анимы. А мы тут про Навального говорим. Дай камеру. Я. Не, анимы лучше Навального. Анимы лучше, лучше Навального. Анимы про Навального. Сейчас старушки Бал. придут сюда, прежде чем пойти к Навальному. Вообще-то, вообще, вообще Навальный уже закончился. Да? И старые старушки не пойдет к Навальному. Это есть. Старушки за Путина, молодежь за Навального. Ну, Вино? Счет, Вино не, за не, ну, как Ой, бы, о, Ярик. в основном. Это был Ярик. А ты была на да? этом? А, я узнала его. Она не ходит. Нет. Нет? Нафиг мне тут, это надо. Тут много знакомых, знаешь, честно. Понятное дело. Но я не это хожу лист? туда. Вот, вот да. как объяснить человеку, что там круга. Там, там была расконадзовся. И... Я знаю, я ее знаю, я с ней только что говорила. Вон она, кстати, стоит. Если ну, да. я тоже недавно говорил. Нет. У меня есть фотки, откуда могу тебе скинуть. Я видела. Ну если Мне как-то не понравилось. Даже вот видео, которое оттуда выливаешь. Она не любят они на фестивале. Мне не нравится. Там ничего такого особенного. Просто все нарядились. А что тут такого? А тут продают. Вон смотри, чувак с такой. Бесплатный вход. Я вообще на все фестивали тоже бесплатный. это ты. Как говорится, аккредитация. Ты голодная? Я, да. Увы, я все съела. Верно. Хоть бы осталось Он у Влада спрашивает. Ему постоянно вкусняшки носят. Здравствуй. Еще раз. Я голодный волонтер, а я предлагала, она не захотела. Вкусы? Я... Подал. Мы эти. Кит Кагана из Вольтрона. Меня никто не узнает, потому что фэндом никто не знает. Жизнь более. Действительно. А какой у тебя любимое аниме? Вот это же? А, это не аниме. Вольтрон это не аниме, это просто мульт. Любимое аниме это Паразит. Я прям тащусь по этой херне. Ты с каким персонажем себя сравниваешь? Каким-нибудь не очень умным. Кто у нас не очень умный? Из просто. Лэнс. С каким персонажем я сравниваю Коран. себя? Коран, да. Что тебе мужчина. понравилось на ярмарке? Много людей. Я уже который раз прихожу на Камень не просто покупать, потому что я нищеброд, а просто чтобы потусоваться с людьми. У нас такая же самая ситуация. Мы нашлись. Что бы ты хотела, чтобы здесь появилось? Люди, которые знают вольтрон. И мерч по вольтрону. Паривчок хорошо сидит. Сосульки. Когда И я тебя Ты кого-нибудь косплеишь? Это закос на дозая. На самом деле у меня есть косплей я не Зеленый кот не видела? Зеленый кот? Да. Не -а. Есть фильм такой, про суицидов. Ага. Реклама. Шутки про суицид, как смысл жизни. Эм, тебе что понравилось тут? Здесь, ну, наверное, дружелюбные люди. Вообще-то купила. Ничего, потому что я куплю на следующий косплей. Но на следующий раз я хотела бы очень найти здесь мерч по Вольтрону. По Вальтрону и по... забыла название фэндома. Кого будешь косплей? На следующий раз, думаю, милу Бабичеву из Юрий на льду. Это русский человек? Да, это русская фигуристка из аниме про фигуристов. Там говорят Яоя много. Ну, не Еоя, но намеков. Настолько откровенных, что удивляешься, почему это точно не стало каноном. А тебе нравится Яой? Да, я не представляю свою жизнь без него, как я без него раньше жила. Есть ли тут какой-нибудь пэйринг? Вот прямо сейчас. Попробуй кого-нибудь пэйринговать. Зашиперить? Да. Вот этих двоих. Но это же девочки. Вы просто не знаете, кто они на самом ну, а деле. Чё, а что а меняет? На самом деле это Атабек и Юрио. Знающие поймут. Я не пойму. Если бы ты очтилась э, в Японии, куда бы ты пошла в первую очередь? М я не настолько хорошо знаю Японию, я, наверное, была бы счастлива просто от факта пребывания там. Просто ходила по улицам с восторгом. О, зато я вспомнила, по какому фантому мерч я хотела бы видеть здесь еще. Это «Звездные а Ну, тут сериалы есть, но да, что мало по Контента, блин, мало. Спасибо за ответ на вопрос. Пожалуйста. Понятно. Вот, правда, у нас есть старые же мальчики. Кто это же мальчик? Да, Да, Как тебе все? Я все хорошо. Да, все отлично. Предзаказники, пожалуйста, к вам обращение. Приходите забирать свое добро. Ну, вообще-то, еще не свое, но по идее свое. Вот. Сейчас спалим, кто-то позвонит. Так, значит, это первые секунды. Проверка, проверка, проверка, проверка. Оцениваем свет. Я сейчас оценю. Так. Я заснял, я заснял, я заснял. Я да, заснял да, да, заснял. Да,, да, да. Все, стоп. Тебя уже на Серега, можешь мне помахать? Я начал съемку. А ты закончил ее. Да. Черт. Ну что, финал ярмарки, ребят. Лимми уже ушла, я за нее теперь снимаю. Вот ты, да-да. Который меня сейчас смотрит, понял, да? Я, как волонтер, этой ярмарке говорю. Эта ярмарка была одна из лучших. А самым лучшим на этом ярмарке был он. Кто он? Он, который позади вас. Здрасьте. Но это не ты. Ах, ты ублюдок, мать твою. Так, и... Ну, тут, по-моему играет в коктейли. Там украсть какие, думаешь? Ладно. Я буду, наверное, снимать, когда ярмар... Никодин. В этот Никодин. раз ты покидаешь помещение Никодин. и выбиваешь стекло. Не, знаешь, и, и потом Навальный такой... Что а. начали? Да. А. Чё, будем поговорить про финал? Да? Давай уже быстрее мне звонят. что ты наезжаешь на меня? Ну, удачи, ребят. С вами прощаюсь. Я, Сол, Лиме, которая там. Да. Я ни хрена не снимал. Ладно, кроме одного момента, вон с тем парнем. Ладно, и ярмарка закончилась, как обычно, хорошо и нормально. И что? И всем удачи, всем пока до новых встреч. Пока. Спасибо организаторам. Всем. Да, свидание, любимые подписчики. О -о -о. Что ты хочешь сделать? Блин, блин. я забыл, что... Вот настал тот момент, когда мне нужно будет рассказывать, что я купила. Итак, перейду с маленького к большому. Во-первых, это значок. Но понятное дело все покупают значки. Первым делом. Поэтому я ее решила показать первым. Во-вторых, самое не наименее важное это вкусняшки. Показываю не той стороной, но, блин, ладно. В общем, это какие-то конфеты со свистульками. И тут написано, что тут какая-то игрушка. Я, видимо, из-за этого и сделала, потому что я люблю что-то вроде киндер-сюрпризов. Так что... В общем, вот. Третья. Это открытка. Я по-честному не знаю, кто это, но мне она понравилась, поэтому я ее взяла. Если кто знает, напишите в комментарии. Дальше. Тетрадочка. Вот. Наконец-то я взяла тетрадочку, которая без листов. У меня ни разу не было такой. Я рада, что я взяла на Аками такую. И следующая тетрадочка. Блин, как, блин какой-то набор, соберись в школу. Вторая тетрадочка. И мне этого хватит для новогоднего настроения. Она в клетку, но она классная. И последнее. Без этого я не ушла бы с Аками. Конечно же. В общем, все. Всем провести удачу Нового года, если я успею это видео выложить к Новому году. Вот. И всем пока. А на море белый песок, а мне только снег весь в лицо.